Чава Тутти и Талифача город Милан, сдается в аренду двухкомнатная квартира, расположенная в 10 минутах ходьбы от университета Бакони, в 10 минутах от метро ромала зеленая линия в квартире в данный момент заканчивают ремонтные работы устанавливается уже установили мебель кухню все высококачественная мебель ручной работы кухня из дерева техника Siemens, индукционная плита посудомоечная машина соответственно тоже сименс полностью свят. Техника на кухне Siemens, включая холодильник. Система кондиционирования выполнена в толке. Летом холодный воздух, зимой теплый воздух. Управляется здесь автономно в квартире. Отопление в квартире центральное. второй этаж с гостиной такой вид во двор зелень здесь за перегородкой у нас начинается спальня хороший матрас силиконовый запоминает форму пять окон спальни шкаф вот вентиляция кондиционирования платье там отдел под вещи. вот такие дизайнерский стол здесь значит у нас есть сушильная машина в этой части находится стиральная машина вот она стиралка производство производитель candy здесь можно такой гардеробчик раздеваться тоже candy Значит, ванна. Душ такой большой. Вальник, тума, бидеумитас. Здесь будет установлена еще подсветочка. такой душ. Вид тоже во двор. Задавайте вопросы в комментариях. Или можете написать нам письмо. Спасибо. Чао.